Рома хочет поснимать, поэтому Просто за рулем за рулем опять его инструктор, который решил Рома прокатить по скалам немножечко. У нас в принципе вот эти скалы рабочие, по ним вполне можно прокатиться. Я думаю, что это будет на пользу и фильму, контенту огню. Да, Рома? Рома, прокатить тебя? Друзья, Рома летает первый день в жизни, летает пятый час. Это безмонтажное видео будет опять очередное. На сколько получится минут, называется как прокатиться по скалам. Красиво. Вот у нас наш красавец, Питти освещение сейчас чудесное. И мы сейчас поищем этих не ослов горных, а козлов. Посмотри, Рома, здесь внизу живут горные козлы. Они очень любят прямо вот на этих полочках стоять. Представляешь? Если ты присмотришься, может ты козлов найдешь. Козлов, в принципе, в жизни неинтересно искать. А ну, таких... Вон стоят. не стоят. Есть, да? А, нет, подожди. Нет, нет, это дырка. О, я уже думал, ты козлок нашел. Ну ладно, на обратном пути будет лучше видимость. На обратном пути козлов лучше найдем. А мы по этому крипту двигаемся. Там видите, красивые облака висят. В принципе, ветер подходящий. Теоретически сквозь хребет может работать. Посмотрим. Моя задача прокатить ровну. Потому что он это заслужил. Он летает уже пятый час. И летает прекрасно. Мы про него фильм сделаем. Как летает? параплонист первый раз в жизни сейчас уже конечно некоторая усталость на него накатилась что неудивительно первый день редко кто у меня больше двух часов летает и поэтому он недавно набрал очередные 2700 метров и сейчас награжден покатушками от инструкторов вдоль страшных скал видимо сейчас хорошая свет прям такой прекрасный поэтому не помню Самое высокое не помню. Слушай, забыл, вот вылетел. Вот если ты спросил, не спрашивал, я бы тебя назвал. А так как ты спросил, я забыл. Это бывает. Я даже вспоминать сейчас не хочу, потому что лечу. Я сзади сейчас пилотированием, причем лихим. Вот наш планирочек вчится. Вот ветер нам практически параллельно крипту, поэтому долго я здесь, конечно, не продержусь. В режиме юго Но смогу. Хотя, смотрите, поднимает нас. Ой, впереди скала, но это я больше на, на публику, друзья, конечно, я ее вижу. Снизу такие две острые скалы. Оп, посмотрите, здесь живут птицы. И еще немножко снега. Какие пещерочки красивые. Какое все зеленое, какое все тревожное. оп, птица прошла. Вот здесь вот во всех скалах живут птицы кабунами. Вот и когда ты видишь птицу, которая летит рядом со скалой, ты понимаешь, что до скалы еще далеко. Хотя... Ровно... Нет, для параплана да. бы сейчас это место было... Отличное. Идеально, да? Парапланисты очень любят по этой системе ходить. Мы сейчас, если наберем здесь, слетаем к парапланерному стартику вот одному. Друзья, вот это мне место очень нравится зеленостью. То есть, все такое красиво-зеленое. То есть, контраст вот этих острых скал красивых, на которых я вам сейчас набираю высоту. И зеленой травки. Я почему так медленно разговариваю, и очень тяжело, потому что я, чтобы вы не думали, что я тут раздолбайничаю, я сконцентрирован, будь здоров. Потому что набор очень тяжелый, скалы очень острые. Вот, и как бы нам не хочется хулиганить. Нам хочется и дальше вам снимать контент огонь, какую я плюху взял классную. Вот, разворотик сейчас. Промо. Видишь, зачем нужно уметь хорошо пилотировать? Чтобы плотненько разворачиваться и успеть вернуться к скале. Видишь, я не успел. Как Какой-то неудачный разворот я сделал. Давай еще раз разворачиваемся там и э, сделаем более быстро, Ну, попробуем сейчас. Видите, уже меня курсант учит летать говорит. Давай вот так давай. Просто потеряли. Товарищ Конечно. Товарищ инструктор, давайте-ка вы это. Соберись, тряпка, работай как человек, а не как двоечник. Почему ты не хочешь дальше пройти? Не говоря? хочу, Ром, ну потому что тут контент огонь. Эта скала красивее. Понимаешь? Да. То есть у меня не задача набрать высоту, я ее, если нужно, наберу. Моя задача попугать был бы уважаемых любителей планерного спорта, показать им, как тут страшно, чтобы они меня больше любили и уважали. Говорили, вот, посмотрите. Наш мечтатель летать. Титановые яйца. Понимаешь? Ну. Оп. Оп, видишь, и в принципе мы работаем неплохо. Сейчас бы нам только плотненько развернуться. Там видишь, планер. Нас обогнал один. Уже улетающий откуда-то. Где такой максимально энергичный разворот. И -ки -ки -ки -ки -ки -ки -ки -ки. Черт. Позор. Ну смотри, мы немножко повыше стали, да? 496, у меня было 420. Ну, что делать? Вот так вот. Что могу? Опять проплывает острые скалы, друзья. Ворчит на меня мой ученик, говорит, летать не умеешь, лошара и так далее. Ну, я с ним не согласен. Я ему могу сейчас дать ручку, только боюсь. Я бы дал ему ручку поучить его, сказать, а ну-ка, давай-ка покажи, как надо. Но, честно говоря, я на такой подвиг еще не способен. То есть ты сейчас боишься за себя? Я <смех> боюсь, да, что я буду дам тебе управление, и ты нахулю ванишь. Не, ну на самом деле справиться тяжело, даже вот честно скажу, что я набираю через пень колоду, и мы летаем от этого склона, просто потому что это красиво, и плюс я еще, знаешь, как это называется, зарубился. То есть мне интересно сейчас даже спортивный азарт, смогу я сейчас выбраться выше склона или нет. Но ну, я считаю, что я смогу. Ну, уже да, но ты видишь, к чего это стоит? Это стоит сжатых ягодиц плотно. Да. Ну вот так вот мы тут летаем. Нам помогает западный ветер, не очень сильный, но рабочий. Сейчас, если мы здесь плюсики развернемся, будет вообще шоколад. А помнишь, мы проходили, вот там были эти острые скалы, вот куда крыло сейчас показывает. Да. О, да, мы так лихо уже набрали. И вот сейчас мы перестали высоту терять. У нас были низкотнеки да. перед этим, да? Отзывы. Да. Сейчас мы минуса исчезли. Ну вот сейчас мы опять начались. Но смотрите, друзья, штурмуем эту вершину. Видео будет безмонтажное, называется "Штурм вершины". О, о, давай, родная. Умение филигранно работать ускал крайне важно для пилота. Сейчас на плюсики развернуться. плотненько так. О, вот так, да. Вот и мы уже почти, почти, почти, почти, почти, почти, почти, почти, почти, взять вершину – это задача. Как-то здесь вам не равнины, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Эггэгэй! -э! Я всегда думаю, что альпинистам надо столько времени бедным, чтобы забраться на эту вершину. А вот таким раздолбаем, как мы. чехпых, И все. Не обидно ли это, друзья? Нет ли в этом какого-то... Подвоха. Подвоха и дуализма. Ну, у каждого... А, это я переставил триммер так. Перестр... Перестрелил. А ты испугался, что на насчет... что я не понял. я понял, что что делает, но с... я что делает, триммер переставил щелчком Вот мы уже выше пещеры уже почти, друзья, посмотрите С каждым проходом я чуть-чуточки энергии Так цап-цап-цап-царап Цап-царап, ну вот, вот с этой педали мне дай полностью Куда ты ноги О! поставил? <с warfare> Шопы мне вот управление змей Представляете, друзья, в самый ответственный момент взял наступил на педали я о могу ручку подержать с тобой. Не надо ручку подержать со мной. Вот так у нас, друзья, на борту весело. Веселые и непробужденные обстановки происходит. Вот сейчас бросил очень сильно под правое крыло. Долбануло, полукрыло долбануло потоком. И реально бросило на склон И То, что у меня скорость 130, реально спасает, потому что можно дать полностью ручку. Да, правил, планер сохраняет управление. Видите, на вершине этого полма какие-то там эти самые артефакты происхождения человеческого вот и уже 2736 у нас высота в принципе проходим должны пройти на вершины сейчас на обратном пути скорее всего. да видишь на слили на развороте черт уже ниже опять вершина ну как будет ходняк? мы поймали а ты посмотри видите друзья все с переменным успехом то то плюс, то минус. Здесь мы точно явно выше вершины. Видишь, как-то здесь поток живет. Вот как-то вот так, криво. А, ягодицы сжимается да? Это хорошо. Это хорошо. Оп, сейчас точно должны должны мы пройти выше вершины. И, наверное, как только пройдем, пойдем отсюда. А. я, честно говоря, под это, подустал. Слишком высокий уровень турбулентности. Не знаю почему, ветер вроде не сильный. Но, да. Экэкэкэкэкэкээй, друзья, вот она, вы взяли вершину. Юху. Ну погнали. Погнали по хребту теперь? Погнали. Скажи, когда Хорошо, я сейчас промчу здесь. Максимально весело. Скорость 180, друзья максимально весело мы летим поэтому этому крепчику максимально близко теперь планер очень хорошо контролируется я ничего не боюсь вообще ничего а Где? Вам, О. сейчас мы рядышком пройдем Блять. чего ты боишься так не ругаться матом мой прямо... э, прям, прямой безотрывный ролик я же не могу тебя вот про друзья Пошли сзади, чтобы не пугать арика, Слушай, арика. честно скажу, как он здесь не, об... не обкакается Ой, как не, Ну что, как то сказать по то Блин, страшно Трясет-то сильно а Смотри, как он смело летит-то, вообще ничего не боится Друзья, парапланеристы, Это просто кони огни Видели, как нас трясло? А ведь он туда летит, где нас трясло И еще, может, даже высоту там будет набирать И ветер вроде как не сильный Но уровень турбулентности очень высокий Вообще смелый чувак да, молодец. Давай мы еще разочек над ним пройдем. Пугать мы его не будем. Очень я уважаю парапланириста, друзья, ибо сам парапланирист. И вот Рома тоже парапланерист. И все мы немножко опыт имеем в парапланиризме. Оп, помахали ручкой, отлично, полетели дальше. А, парапланиризм, как я уже говорил, но в этом ролике этого нету. Ух ты ж, они табунами летят на нас, посмотри. <звы> я. Ну, я тебе обещал карту парапланировки показать. Ну вот, он впереди, а из этого старта как раз ребята и ушли. Он один под облаком крутит, другой еще как-то крутит. Будь внимателен, потому что их может быть много. И вот по этому хребту мы двигаемся в сторону Гренобля. Забирай, Рома, ручку. 150 я покажу э, уважаемым любителям летных видов спорта, как летает парапланерист на шестом часов обучения. То есть мы летаем сегодня с утра, вот Рома 6 часов уже за рулем. И смотрите, как хорошо летает. Даже в предыдущем, вот, недавно учил меня летать, говорит. Не так ты крутишь, товарищ инструктор. Не туда поворачиваюсь. У Ромы большой парапланерный опыт, достаточный. И это, конечно, способствует. Начиная с того, что выносливость большая Вы видите, он уже... Шестой час это все-таки тяжело Его немножко прикачало на первом часу Но потом я передал управление в потоке Рома, скорость, Рома, скорость Только я тебя хвалить начал Скорость, я видел, как ты на скалу смотришь И забыл про скорость Двигаемся пока по прямой Чуть прикачало, но потом попустила. И сейчас все хорошо вот, Видите, катаемся по склонам Вместе с пропланиристами Продолжаем. Красоты вам показывать. Я сейчас ручку взял. Сверху. Вижу. Я ручку взял. Пройдем рядышком. -у -у -у. И давай, смотри, вот эту скалу еще посмотрим. А на ротре я рулю сейчас. Н да, моя ручка. Потому что я в скалы лететь пока тебе не доверяю. У нас висит камера 360 на такой длинной палке. Не знаю, там видно, не видно. О, смотри, сверху там станция какая-то погодная да отсюда открывается чудесный вид на озеро вот если сверху фотографировать вот эта скала такая представляете И вот дальше вот он вид на озеро ну хочешь летаем вот под на это, это облако пощупаем, может тут поток есть такое в мы не не будет здесь хорошего потока возвращаемся друзья так рома берет ручку опускает нос давай и разгоняет до 180 ламер Поехали Да, сейчас надо перейдернуть на, на ветреную часть крипта И будь внимательна, вот тут как раз впереди старт где парапланетисты стартуют Это их сегодняшнее время Это, и, это да. нас турбулит, так? А? а? а да, и, как раз, ну сейчас слушай, сейчас не настолько сильный ветер, сколько скорее всего какие-то срезы ветра есть Потому что может быть сверху ветер сильный У нас всего лишь 15 км в час дует, 17 км то есть, не настолько сильно, чтобы так ковыряло, как нас ковыряет. Хочешь только крепна назад вернуться? Нам куда? Нам а... куда? направо. Сзади Гренобль. На Гренобль хочешь посмотреть? Вот это? Да. О -о -о, я взял ручку, смотри, вон. Сни снизу параплан. Вот раз. Видишь? И теперь взгляд переводим. Да, параплан желтый. Да. Вот. Переводить взгляд налево, я тебя на их став покажу. Откуда они выпаривают. Где у них гнездо? Смотри, слева. Крылом буду показывать. Смотри. Оп, видишь, полянка Лысина такая Зелененькая, вот да И вот там куча табуны и парапланов Вот оттуда они и стартуют Они стартуют, поднимаются по хребту Выпаривают и дальше по всему этому хребту летают Офигенное парапланерное место Но под текущую погоду, конечно На мой взгляд, тяжеловато. Ну вот как-то мне, мне было бы страшно. Ну, да них ветер из-за спины сейчас. Нет, это влет наш прибор. Моя это ручка. В... Вновь... А. Не же бурши ручкой. Моя ручка. <с вот, с левой стороны, видишь, три озера. Цепочка озер. Слева 90. Крылок, перед крылом слева, не справа. Все на соломах. Видишь, три озера, за ними город. Да. Это город Гренобль. Там. Да, вот это Гренобль. Вот так тут все у нас красиво. Ну вот теперь забирай ручку и попробуй левой 180 и вернуться по крипту на ту страшную гору, с которой мы начинали. Теперь уже ты будешь возвращаться. Будь внимателен, табуны парапланеристов летают большие. И можем братьев наших меньших Да, давай-ка разгони-ка планер мне до 150 и прижимайся к рельефу, прогуляйся. Поднимать тебя особо не будет, но по крайней мере это будет весело. домой Полетели? Да. Ну давай сейчас. Вот, да. и, вот оно как вдоль идет. Вот сейчас э, возможность пройти вдоль склона на высокой скорости позволяет не намирать там больше. То есть если мы пойдем долиной, то нас орет и мы не долетим до дома. А если лететь близко к склон, видишь минусов нету. То есть не настолько сильный ветер. Миссия, да, вижу. Не настолько сильный ветер сейчас дует, чтобы нас поднимало. Но по крайней мере не терять мы можем. Даже вот видишь сейчас поднимает. Но для этого нужно близко лететь к склону. То как ты вначале летел, не подходит под этот сценарий. Понятно? Ну я тебя покатаю немножко. Ты и так сегодня наработался. Все-таки. Красиво? Вот. Оп! Ну вот так, друзья, планер Ой, потряхивает, конечно, избыточно. Так, планер несется. Простите, что у меня качество съемки страдает. Снимаю с руки. Лоп -лоп и все сели, снимаю телефоном Наш любимое безмонтажное видео поэтому нас 11, да параметры. и нас трясет а посмотрите там вот блин на фоне вот этого рельефа страшного парапланерист но ведь это же извиняюсь от какатушки вот смелый парни где это мы тут а блять сколько их еще на склоне работают красота какая друзья вот мы вам еще парапланчики засняли удачно. Вот они здесь все выпаривают. Видел, на, чем? на чем? На инвалидном да? да? Правда? Слушай, давай пройдемся, я не видел. Слушай, ну вот, да, Европа, пожалуйста, тебе. Росавиация бы сказала, да вы чё, а, парни. Бред, бред. Так они на планерах на инвалидных колясках летают. А, спокойно проходят медкомиссию и так далее. А у нас... Вы попробуйте в ЛЭК пройти, ладно, там в коляске вообще шансов никаких, но я сейчас аккуратненько подальше, да, смотри-ка, точно колясочник летит, друзья, вот это да, в таком месте, чтобы вот, здесь здоровый-то человек обкакивается, на планере, здесь на планере это страшно. Видите, как мы, мы казались, Слушай, казалось, что мы с тобой мужественные, да, в начале ролика? Так мужественно выкарабкались выше этого хребта. А потом прилетели парапланеристы и сделали из нас котлету. Вот, друзья. Вот настоящие полеты где. Чувствуешь, нет. нет я когда... когда летаю, я любил летать. Вот видите, у меня шорток я всегда летаю. А на параплане я летал в шортах, потому что а, когда теплый поток приходит, он обнимает ноги таким теплом. И волосинками ты чувствуешь прям вот этот ветер, вот все вот. И даже выходил слух, что если волкова побрить, то он летать перестанет. Как, знаете, коту усы сбрить, и он тогда нюхать перестанет, что-то чуять. Так вот и мне. Но я не давался, я спал чутко, никто меня побрить не смог. Поэтому теория пока не проверена. Фу, Рома, я что-то под подустал. Как тебе идея домой полететь? Поехали. Но время уже шестой час. Пока да? прилетим, соберемся, приставим Да, надо еще за пивом съездить, а то у нас только не Непорядок это Да Ну смотри, мы до дому долетаем с превышением 195 метров Поехали давай попробуем долететь до дому красиво и офигенно Друзья, попробуем сейчас сделать вам продолжение этого ролика Мы сейчас от дома в 28 километров до точки вот Тиг-Дебюр. Вот, Летать, как вы видите, еще можно, но Рома, честно говоря, для первого дня и так перебрал. Сейчас попробуем вам показать козлов еще раз. Ну вот то, откуда мы начинали, а, съемку мы даже не начинали. Вот место с козлами. А, да, как раз да, начинали мы на козлах. Видите, у нас видео в последнее время пошли измонтажные кольцевые. Мы вылетаем из какой-то точки и в эту же точку прилетаем. А, мы... Подойдем к этому склону. Ветер у нас вдоль склона, подъема здесь никакого не будет, но будет красивый пролет и, если вы будете внимательно смотреть, у вас шанс найти на склоне козла. Козлов много, они почему-то любят этот склон больше всех и прям реально сидят вот здесь на этих скалах. Я их много раз уже видел, больше козлов нигде не видел, а здесь видел. Вот на вот этих почти отвесных скалах кусуется здесь то ли трава какая-то особенная, то ли что им тут дают. Ром, смотри внимательно. Вдруг повезет с козлом. Нету? Сволочи. Где попрятались? Вот лазер. Я не представляю, как козел... Вот видите, какие здесь... Может быть, трава. Черт его знает. Может, особенный вид травы растет. Но коз... козлы здесь... Козлы здесь упитанные и славные. Ну, мы дальше продолжаем наш полет. Да. Следующая наша вершинка. Вот мы этот перевальчик впереди должны перепрыгнуть. И тогда у нас открыта прямая дорога к аэродрому. Иначе, если мы не перепрыгнем перевальчик, видите, с правой стороны отрок, вот длинный, нам придется обходить. На этом мы потеряем какое-то количество высоты. И вот можно, как 200 метров, те 200 метров, которые у нас есть в запасе, их сожрет. И мы, нам придется еще высоту набирать. Но мы вроде Ай, идем хорошо. Смотрите, здесь как прикольно. Можно Я завтра пошалим вот в эту дырочку. или люблю летать... На планере. Я, честно говоря, думал, что я один такой. А Клаус, оказывается, тоже любит. Мы вдвоем с Клаусом летали, и он в эту дырочку уже... Там жар, там провода. Но выше проводов мы летим. Ну, отлично нас придержало. ребят, перевал мы прошли. Красотища. Тень нашего планера скользит по земле. Ну и смотри, впереди на удаление 22 километра наш аэродром. Давай-ка, твоя ручка, да. Скорость... 160-170 и летим вперед. Вот так, друзья, я показал вам, как мы фактически долетели до аэродрома. Префицит высоты 340 метров, то есть вы понимаете, что мы точно туда долетим. С левой стороны остался пик дебюр красивый, на котором еще есть погода, но нам она уже не нужна. С правой стороны у нас... Ну, за долиной района какая-то там гадость, как то фронт висит, неизвестно какой. Но ну, а мы скотольненько скользим с небесной горки, спускаемся вниз и я вот засниму посадку потом. Ну вот смотрим по колдуну ветер южный, берем поправку, что ветер южный, шасси у нас уже выпущено. Значит, вот. мы будем против... против ветра. Да, все у нас будет хорошо. Ну вот имитируем, что у нас нас типа затянул самолет на круг. Вот выполняем первый разворот. Я тебе ручку отдал, выполняем первый разворот 90 градусов направо. Поехали. Скорость только 120. Но отпусти немножко, а то мы сейчас долетаемся. Уже долетались. Камера отводилась. Я взял ручку. 90 градусов в полосе, спокойнее немножко. Вот. Теперь проверяем, делаем второй разворот. Давайте все-таки теперь первый раз покажу. Вот тебе сразу же столько информации. Сейчас идем параллельно параллельно полосе. Я потрогаю ручку шасси, беру радиостанцию. И так вкладываюсь. Сэр, Дубатин, Девиктор, Дангин, Дюсаус. Сэр, не Девиктор, Короче, я проверяю воздушные тормоза, что они у меня есть вообще, работают. И двигаюсь. На крыле посмотрю, сейчас вылезет. Вот. Двигаюсь в по параллельной полосе, делаю. Так как не хочу далеко от аэродрома отходить, встречный ветер. Разворот чуть раньше, четвертый. И сейчас надо попасть на ось полосы. Высота меня устраивает, там я где-то раз 150 метров. Выполняю. Разворот четвертый, смотрю, попал я на усть полуслежения. Да, да, да, да. попал. Ну, это, знаешь как, большая практика. Выпускаю закрылок на лендинг, чтобы немножко снижение. Вот ну, смотри, видишь, интерцепторы, посмотри на них, они на треть выпущены. Да. А это считается идеальный вариант, когда у тебя треть, это половина эффективности. Вот сейчас мы на половине эффективности идем в точку чуть раньше колдуна, там сделаем выравнивание потом выдерживание коснемся в районе колдуна сейчас я немножечко украл тормоза, чтобы подтянуться поближе вот сейчас буду делать выравнивание и выдерживание чуть-чуть ну, не -чуть недовыдержал, коснулись ну это не страшно так как скорость уже низкая дальше катимся по полосе проверяем тормоза гидравлические, что не работают, чтобы мы подали собственный прицеп когда к нему сворачивать будем катимся все спокойно катимся катимся катимся катимся катимся сейчас будем съезжать сейчас я ногой левой педалью поворачиваю планер а ручкой удерживаю чтобы не было крена наш планер пытается при развороте какой-то крест создать если мы крылом сейчас зацепим за землю мы конечно не сделаем но и хорошего тоже мало вот ну, да, конечно вот Оп, смотри раз как сейчас Тормоз на э, этом самом есть. На, на, на э, воздушных тормозах на голубой ручке есть в конце вот в конце тормоз гидравлический. Фу. Ну вот так, друзья. Глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Так мы славно светали. Я более чем доволен. Мне кажется, Рома тоже доволен. Рома, ты как? Покажись. Я Покажись. Я прекрасно Ты доволен? Ой, все довольны! Посадка произведена точно. Ну, 20 сантиметров не доехали Фух, до тросика. Вот Ничего ну, страшного. Фух, отличный получился видео. Отличное получилось, мы, devices, получилось, надеюсь. Like todo... Мне, например, понравилось его Dre SEÑOR. сегодня снимать. Надеюсь, вам понравится смотреть. Так что, агегей. До новых встреч. Будем что-нибудь опять придумывать. Всем пока. Всем пока.